всем здорово всем привет а зацените что мне на моцике сделали клево да собственно говоря прикрутил получается стекло вот какая прелестная штука у нас получается здесь у нас крепление для камеры и когда камера одевается этого пальца в пути не видно кажется что он камеру держит рукой ну а так и камеру снимаем вот Если интересно сама процедура как это рисовали. Будет выложено через некоторое время на канал, где этот ветер путешествий вот туда. Чтобы здесь не мусорить про машины. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Под видео в комментах пишите, как правильно мотокод или катамод Вот название. А также ставьте лайк, как я уже сказал. Делайте репосты. До скорых встреч. Пока-пока.